Да, пишется. Привет, ребята. Сегодня у нас а, была встреча команды Я «Ясновательница Людивной Профессии». Меня зовут Катя Гусева. А, и а, участники команды попросили записать это видео на тему того, как а, проживать а, кризисные ситуации так, чтобы выходить на новый уровень. А, ни для кого не секрет, что мы по жизни можем блуждать в одних и тех же обстоятельствах. И часто эти обстоятельства не ухудшаются. И это не только моя философия, но я действительно проживаю такую философию всегда глубоко и понимаю, что она рабочая. Да? Является то, что мы из любой точки можем выйти либо вверх, либо вниз. И, конечно, для того, чтобы выйти вверх, всегда нужно приложить чуть больше усилий, они часто не физического характера. То, как я увидела ситуацию, она все таки наверное, про любовь возьмем какую-то банальную ситуацию, сложную, да, ну, допустим, давайте общение с близкими, да, которые, допустим, приносят дискомфорт. Часто мы привыкаем дискомфорт терпеть, но это неправильная очень позиция, потому что, когда мы терпим дискомфорт, мы его как бы запираем внутри и не понимаем при этом причину дискомфорта. Или даже если понимаем, мы просто эти эмоции складируем. Эмоции, они никак… Ну, скажем так, они когда мы их складируем, мы их не выводим, да, то есть это складирование не, не равно вывод эмоции не равно ее, ее проживание, и поэтому я выработала для себя такую формулу. Она не всегда получается, в зависимости от сложности ситуации, но тем не менее, чтобы. Скажем так, не идти на открытый конфликт с близким человеком в момент, когда внутри, да, мы рассматриваем сейчас в контексте близких отношений, но на самом деле это абсолютно применимо и в деловых отношениях и в ситуациях, допустим, с какими-то трудными, да, допустим, с финансами, очень часто бывают зажимы, да, у многих людей по поводу финансов и такое очень тяжелое отношение к финансам образуется, да, кто-то жалеет, начинает жестко экономить и так далее, это все блокировка как раз эмоций, они а проживание их, и Смысл в том, что когда мы проживаем какие-то внутри темные ну, неприятные эмоции, да, нам хочется же их вывести сразу, и если мы так поступаем, мы сразу выходим в неконтролируемый конфликт, в прямой неконтролируемый эру, эруемый, э, конфликт, и это не экологично. Не экологично, потому что отношения с человеком напротив, оно спортится. А, и так мы по цепочке из каждой точки выходим вниз. Для того, чтобы выходить вверх, нам нужно понять причину а, себя понять, да, причину наших ощущений, почему нас так это беспокоит, почему нам это так не нравится. А, для этого нужно, вообще очень здорово, если вы обратитесь к такому инструменту, как медитация, нужно научиться наблюдать свои эмоции, проживать их внутри себя. А, то есть вместо того, чтобы идти к близкому человеку, к родителям, к мужу, к другу и выяснять с ним отношения, надо закрыть дверь, сесть в комнате. И это очень болезненная процедура, на самом деле, погрузиться в эти эмоции, начать их наблюдать. Как будто бы немножко отстраниться, не анализировать, просто дать им возможность быть, чувствовать их обязательно. Я прям проживаю, да. Ну вот я вот сейчас почесалась, а могла просто остановиться, не трогать там, место, которое у меня чешется рукой, да? просто понаблюдать за этим ощущением. Вот неприятно, действительно, потому что это зуд, это раздражение. Но вот сейчас у меня, допустим, чешется то же самое место, да? Но я могу просто дать этому этому быть. И тогда, вот сейчас уже не чешется, и тогда а, ничто не постоянно, таков мир, он не постоянен. Это вот мудрость медитации. Я просто ездила на ретриты, и если вы близки к пониманию этой практики, то в целом проблем не возникнет с моими объяснениями. Вот. А, вы просто проживаете этот момент, даете ему возможность пройти от начала до конца, и когда он заканчивается, вы уже в состоянии, ну, во-первых, сделать вывод, что все негативные эмоции, они с нами не постоянно пребывают, они как бы волной на нас накатывают эту волну. В целом можно э, нырнуть, да, в эту волну, можно на ней прокатиться, можно в нее нырнуть и вынырнуть в более благоприятном да, промежутке. Соответственно, когда э, этой Этим ощущениям, этим эмоциям дали место быть, не заблокировали, не отвлекли внимание. Да, там, не ушли от проблемы в алкоголь или в игры или еще в какие-то отвлекающие маневры. Да. Когда мы, кстати, чешемся, мы тоже отвлекающие маневры используем. Вот. И приучаем себя, по сути, жить очень дерганной жизнью. Мы как бы даем этой эмоции, этим переживаниям важность. Мы говорим, что мы заметили а, тебя, да? мы тебя не проигнорировали, мы тебя заметили. И дали тебе достаточно внимания, чтобы ты спокойно ушла сама. И вот в этот момент, когда негативные эмоции, да, желание выйти там, к партнеру, что-то с ним выяснить, оно естественным путем уходит, а оно уйдет. А, важно сделать вывод, да, почему у нас такое желание возникло. И в целом ответ на этот вопрос, он приходит, а часто очень рациональный. И тогда мы можем спокойно подойти, уже спокойно подойти к партнеру и сказать, ну что-то из разряда, знаешь, мне больно и неприятно, когда ты поступаешь так, так и так, потому что я себя чувствую в этот момент так, так и так. Но я знаю, что ты меня любишь, и я тебя люблю. И в наших интересах научиться взаимодействовать в таких ситуациях более экологично. Мне будет приятно, если ты будешь делать так, так и так. Это гораздо более конструктивный разговор, нежели ты меня обидел задел. В таком формате разговора партнер встает в защиту. И эта защита, она уже не дает здравому смыслу. Ну, то есть он сам, он не может уже приложить усилия для того, чтобы включить самостоятельный здравый смысл да, без вашей помощи. А вы ему не помогаете в этот момент, вы на него нападаете в этот момент. Вот. И, в общем, смысл в том, что когда возникают негативные эмоции, сильная личность старается, ну, неправильное слово, просто проживает их самостоятельно. И потом, когда облака уходят, сильная личность выходит в свет. И принимает решение не в формате, когда все плохо я устал, да, утро вечером мудренее, а в формате, когда э, все хорошо, но у меня есть опыт вчерашний, который мне не понравился. И я хочу, чтобы он не повторялся. Для того, чтобы он не повторялся, мы на спокойную голову обсудим алгоритм действий, при котором это повторяться не будет. Это позволяет не рвать отношения, не бросать работу в ненужный момент прямо перед повышением из-за стресса и так далее. и так далее. Вот. Я это называю «прожить бурю самостоятельно», а когда у тебя появляется свет над головой да, и какие-то вкусные жизненные моменты, вот этими моментами идти делиться с людьми. И тогда а, мы как бы проходим через это игольное ушко и выходим на новый уровень расширенных возможностей. Но действительно уметь… Прожить эмоции в момент сжатия, да, вот в момент вот этого игольного ушка, может далеко не каждый. Это очень действительно редкий навык, но так или иначе, подсознательно мы все стремимся уметь это делать, потому что это позволяет нам сохранять отношения и действительно расти, не делать. Не менять картинку внешнюю, а улучшать, улучшать качество именно внутреннего содержания, и действительно тогда внешнюю картинку закреплять постоянно на определенном уровне. не просто вспышкой она пришла, а потом свалилась. У многих такое было, да? Хочу большую зарплату. Ну окей, на два месяца тебе ее дали, а потом понизили. Да? А это про то, что внутри действительно есть готовность. К, тому внеш... к той внешней окантовке, которую мы реально заслуживаем.